Второй номер так же, первый номер делает также. два прямых удара, два, три точнее прямых удара, три. Но уже у вас здесь кулаки работают, да? Пожалуйста, левый начнем, левый, левый, раз, раз, левый, два, левый, три. Извини. Где плечо твое, ничего страшного. Вот такая, ребята. Вот такая ваша опять группировка, вот здесь вы чуть прогиб делаете, вы не можете причем закрыться. Все, вот это положение, ну, право слово. Что происходит здесь, смотрите, сейчас я как бы я реагировал на его руку, да, но на самом деле, я вам тайну открою, на средней дистанции поднял руки, я бью. Не пытался уклониться даже. Вы не говорили, да? Ладно. На самом деле, ребят, от летящего кулака, кулак начинает лететь на средней дистанции, уклониться невозможно. На самом деле, это не я от удара это а я делаю уклон, и противник у меня на самом деле промахивается. Я работаю корпусом. Не, ну если с дальней дистанции он такой, взял плакат, правый прямой бью, да? Эха, маха. Конечно, я по чаю попил, а потом уклон сделал. Да. И вот здесь возникает ваша треть. Три движения. Какие? Мы сохраняем сейчас вашу защиту глухую кулаками на лоб. Опущенный, плечо поднял. Но следующие два уклона мне совершенно будет все равно его удары. Это он уже должен. Но делай медленно. Что у вас будет происходить? Ты бьешь три удара левый прямой. Раз, бей. Раз. Раз. Раз. Понял, что я сделал? Еще раз. То есть я здесь поднялся, не обратно возвращаюсь, плечи поднял. Сразу отсюда падаю плечом, уклон снизу. И здесь очень важный момент, ребята, я не забираю руку. Я опять этим же плечом, левым в данном случае, падаю в уклон. И встаю вращением левой сбоку. И вот это ваше действие, вращение. Но вращение у вас по диагонали. Вы встаете и бьете. Очень важно, чтобы вы сейчас. Давай ты попробуешь сделать, да? Давай, правая бьев. Ренат, вот смотрите, ребят, не сводите руки узко вот сюда. Не, не сжимайте вот сюда кулаки. Вы сводите руки, вот сюда свели, вы поднять их не можете. Плечи блокируются. Вот они висят, Вы когда поднимаете плечи, они сами сводятся. Хорошо? Давай еще раз, дорогой. Локти уже, локти уже, группировка. Вот у тебя, вот здесь шарик должен быть, и вот здесь окружность. Да. Раз. Чего ты ждешь? Зачем ты стал ждать моего удара? Ты закрылся руками. Раз, два, сразу уклон должен был пойти. Давай еще раз. Снизу. Давай еще раз. Давай, хорошо, давайте сделаем, Давай без вот этого первого удара сейчас. Другой еще разбираем. Давай. Уклон влево, удар снизу, уклон влево, опять удар сбоку. Хорошо? Поехали. Раз. Ах ты бля. Не дали чего удару куда? А? Наоборот, он потянулся. Ты видели, куда он ударил? Вот моя рука висит на уровне чего? А почему так произошло? Еще раз. Ты не мог встать. Еще раз, уклон снизу. Уклон сбоку. Пиум, падаем. Очень важный, важный момент, ребят. Смотрите на меня сбоку. Зайдите сюда все, бегом. Чтобы видно меня было. Смотрите. Вы сделали уклон. У вас априори плечо ушло назад. Пускай даже на расстояние пятки. И тут смотри, что ты сделал. Во-первых, у тебя ушла башка. Раз ушла башка, вот хоть чуть-чуть. Я не смотрю на противника. Посмотрите, где мой кулак оказался. Он оказался вне вас. Вот о чем разговор. Почему голова так важна? Вот вы чуть-чуть отвернули голову, кулак уже оказался, то есть рука оказалась вне вас, и при этом реактивном движении вы раскрываетесь. И ты уже не успеваешь руку поднять. Вы сюда закрутились уклоном. Плечо упало. И обратно вы встаете вверх, придержите руку. Вместе с кулаком. Вместе с кулаком. Потому что удар пойдет вот здесь, кулак пойдет вперед. Если вы начнете движение рукой, вот даже удар снизу еще прокатит, да, смотрите, у вас будет, да? Видали, где у меня рука оказалась? Почему? Потому что я отсюда не развернулся и плечом воткнул кулак, я отсюда ручкой вот такое движение сделал, то есть кулаком. И что тогда обратно? Хочу сделать уклон. И моя рука уходит аж вот сюда, Катя. И теперь вставай, меня всего раскрывает. Самое опасное это что, да? Вот делаю уклон вправо. Фу, блин, на ему! Правильно? То есть противник явно негодует, вы пропали. И вдруг ты начинаешь бить правой рукой. О, о, о, вот так и полез. Посмотрите, у него голова как вырезла. Понимаете? То есть вы встаете правый прямой. Я встаю вместе с кулаком. И это и дает мне возможность перевернуть его через его руку. и Еще выше сделать. Аж вот туда за затылок. Но если у вас рука пошла первая, кулачком своим, все, вы стали шире, чем ваша опора. И ни о каком вращении уже не может быть речь. Даже вы где-то ударить. Но если вы попробуете вращаться, вас вот так вообще порвет. Давайте сейчас сделаем, давайте сделаем такие два движения. Давайте вот. Ну давайте буквально минуту поработать, вот на эту защиту просто по очереди. Да, да, второй, раз, раз, собственно, поехали. Минуту по прям постояли, плечи поподнимали. Поехали время.